Всем привет, меня зовут Роман Стельмах, я живу в Лиссабоне уже больше семи лет и все это время рассказываю о Португалии на этом канале. Если вы планируете переехать в Португалию, зайдите на мой сайт visportugal.com, там уже больше 300 полезных статей для тех, кто планирует переезд сюда. А еще там юрист, бухгалтер, риэлтор, преподаватель португальского языка, переводчики, и даже семейный врач. В общем, на самом деле полезно. За несколько месяцев до полномасштабного вторжения российских войск на территорию моей родной страны Украины я купил квартиру в Португалии за 105 тысяч евро. После начала военных действий и всех справедливых санкций ЕС по отношению к России, многое изменилось, но так как материал был уже готов, и я уверен, что многим это видео будет полезным, я решил все-таки его выпустить. Прежде чем показывать саму квартиру, я хочу сказать, что изначально искал квартиру для сдачи в аренду. Еще в январе 2021 года я записывал видео, в котором рассуждал о целесообразности покупки квартиры для сдачи в аренду, а не для личного использования. Посмотреть его можно по ссылке в описании. Многим это может показаться нелогичным, но суть моей идеи заключалась в том, что я хочу жить в квартире, которая стоит 200, 300, 400 тысяч евро, а на покупку есть только 100. В общем, посмотрите видео, там больше информации и больше цифр. Итак, конец 2021 года, у меня есть примерно 100 тысяч евро и идея покупки квартиры для сдачи в аренду. Сначала я начал рассматривать квартиры в пригородах Лиссабона, но быстро понял, что за эти деньги я смогу купить... Такую себе одножку. Это неплохо, как инвестиционный проект. Ее можно было бы сдавать за 550-600 евро. Но мне сложно было отключить эмоции и принимать решение, руководствуясь исключительно сухим рассудком. Объективно, я бы не хотел жить в такой квартире. Я жил в подобной квартире и даже в хужих условиях. Можете посмотреть видео на моем канале «Наша квартира за 300 евро в Лиссабоне». Вот кухня. Слушаем музычку украинскую. Покажу ванную, туалет. Все как в Советском Союзе. Мне кажется, в однокомнатной квартире все вместе. Комната такая. Вся мебель наша. Стол, кровать, кресло, вот этот шкаф. Все это наше, потому что в Португалии все сдается без вещей. В этой квартире мы прожили несколько лет и честно, я бы не хотел предлагать такие условия своим клиентам. В общем, я начал смотреть квартиры подальше от Лиссабона, представляя Профиль своего потенциального клиента. Скорее всего, это будет фрилансер, который переедет жить в Португалии и будет работать онлайн. Возможно, с ним будет девушка или жена, может быть, у них будет даже ребенок. В общем, примерно мой профиль. То есть нужно искать квартиру, в которой будет комфортно жить лично мне. Если я такую найду, она подойдет и моим клиентам. Я начал смотреть квартиры по всей Португалии стоимостью до 100 тысяч евро. Таких много, но у меня было несколько критериев для выбора места расположения этой квартиры. Первое, это должен быть полноценный город с больницами, школами, супермаркетами. То есть это не должна быть какая-нибудь деревня на берегу океана. И в то же время, Квартира должна э, находиться в пешей доступности к океану. Мы уже несколько лет живем э, в 15 минут э, ходьбы от океана, и честно, это абсолютно изменило нашу жизнь в положительную сторону. Еще важно было, чтобы я мог быстро добраться до квартиры из Лиссабона, если мне надо было бы управлять какими-то процессами. Так я сделал выбор в пользу Фигера-де-Фош. Это городок на берегу океана в 200 километрах от Лиссабона. Это город с развитой инфраструктурой и всем необходимым для жизни всей семьи. Там постоянно проживает примерно 30 тысяч человек. Он находится в 50 километрах от Каимбры, где расположился знаменитый университет. Если что, я сам мог бы жить в этом городе. У меня на канале есть видео с парнем, который открыл Фигерий ресторан. Посмотрите его по ссылке в описании или загуглите просто Фигера да Фош, Стельмах. Если человек приезжает сюда уже с каким-то там капиталом и или с удаленной работы. Да, с удаленной, или с удаленной, работает, да, или с удаленной работой. Мне кажется, здесь отлично можно жить и как бы ну все равно есть чем заняться. Я еще считаю, ну Феррейра классная, потому что она находится в центре Португалии и очень удобно ездить в любые направления. Все очень близко. Так что если, например, есть машина, можно без с поехать в любой город, путешествовать. Я постоянно, когда у меня есть свободное время, сажусь в машину и еду там, в районе там, 200 км, постоянно какие-то новые места для себя открывать. Что касается того, как быстро можно добраться в Фигеру из Лиссабона, я доезжаю туда меньше, чем за 2 часа по платной автостраде А8, где обычно минимальный трафик, ехать очень комфортно, приятно и безопасно. Так я определился с городом, пришло время устанавливать критерии для квартиры. К квартире у меня было несколько требований. Первое, это пешая доступность к океану. Второе, это Т1-Т2, то есть одна-две спальни. Третье, окна должны выходить на южную сторону, чтобы квартира прогревалась. И четвертое, не первый и не последний этажи. В общем и целом, все понятно, надо было приступать к поиску квартиры. Я пользовался услугами риэлтора. В Португалии, кстати, покупатель не платит за услуги риэлтора, все расходы ложатся на сторону продавца. Найти риэлтора в Фигере можно у меня на сайте. Просто загуглите риэлтор Фигера Ves Portugal. Не могу сказать, что у нас получилось быстро найти квартиру, но через несколько месяцев появилась одна, которая соответствовала всем моим требованиям. И я сразу же попросил назначить сделку. Тут важно сказать, что на момент записи этого видео в Португалии наблюдается дефицит объектов недвижимости. То есть покупателей намного больше, чем продавцов. Поэтому как-то там ставить свои условия, торговаться или что-нибудь требовать... Абсолютно не имеет смысла. Если квартира вам подходит, есть смысл сразу же назначать сделку. В противном случае продавец ее продаст просто не сегодня, а через неделю-две. Это сто процентов. Так что как только я увидел эту квартиру, я сразу же попросил назначить сделку. И через какое-то время мы все собрались у нотариуса. Я передал продавцам чек на 105 тысяч евро и подписал договор купли-продажи. На сделке я заплатил два налога общей суммой 2015 евро и 500 евро нотариусу за услуги. Все, квартира стала моей, но предыдущие собственники попросили еще месяц на то, чтобы вывести вещи, на что я, конечно же, согласился. К тому же они оставляли мне почти всю мебель и бытовую технику в квартире. Через месяц я пригласил Марину, она помогала мне с некоторыми организационными вопросами в Фигере, и Михаила, собственника строительной компании там в Фигере, чтобы обсудить кое-какие улучшения в квартире. Надо было покрасить стены, установить обогреватели, заменить окна и кое-какую сантехнику. Смотри, Миш, нам да. надо понять, что нам надо купить, потому что, я так понимаю, мне надо поехать сейчас в магазин и все это заказать, правильно? Из того, что я помню, мне надо купить Эшкентадор. мне надо сантехнику Сантехни. купить, вот эту краску и да. ламинат. Да, да, да, да. да, Тут, смотри, тут же надо потолки вот заделать, вот эти щели, вот эти, или, или что с ними будет? Их только расшивать надо их нужно заделывать, чтобы не видно, нужно да. заделывать, но мы сделаем, успеем да. это сделать, да. Да. Да. Да. на балконе тоже надо заделать эти штуки, тоже порасшивать, да, да, да, да. это же получается все одно и то же надо делать, правильно, да, да, ну это железо надо, <кх> я обойду специальным продуктом, чтобы оно больше режу не кидало, да. зная, чтобы не появлялось снова, там, э Заделаем Я заказал окна, окна будут менять, я а, не знаю, да? около 15 двадцатого 20 числа окна и вот эти штуки поменяют, то есть мы это заказали и шторы, Супер. ну то есть вот это все окна во всей квартире будут менять, это все вы уберете, да, просто да, да, зашьете, да. Все, ну да. заделаете, тут я не знаю, что за этими комодами надо будет смотреть. Может там какой-то сюрприз быть, как вот здесь, смотри, ну это то ли грибок, ты знаешь, да? Да, да, мы это сделаем. Это отодрем, да, дадим с Primario, Antium и дадим такую уже краску Tintu Смотри, я знаю что, я хочу первое вот этот шкаф выбросить, и я хочу на его место повесить полотенцесушитель. бедаем нам надо поменять вместе со смесителем, унитаз и ну и бачок, конечно. То есть всю эту систему, вот эти, смотри Миш, я не знаю, эти краны, если оно что-то не работает или что-то плохо работает, ты потом сам докупишь, поставишь, да? Да, но эти, ну де, такие детали я просто... Тонейра она недорогая. Слушай, а этот смеситель, его надо менять или нет в ванной? Ну я бы тоже заменял, Давай, пишет понимаешь, это. потому что... Давай, сантехника должна быть качественной, потому что не хотелось бы, чтобы ребята тут mm. занимались ремонтами. А эту штуку надо поменять, как вы считаете? Да, нормально помыть ее. Нормально, да? Я бы поменял. Нормально. Ладно. Нормально. Тут тоже как бы бюджет надо. Надо рационально подходить. Все, тут неплохо совместимо с ванной, да, но я просто приверженник более. Более современного. Да. Модерн. Я понял. Но ты парень молодой, а. Пойдем? Давай. Смотри, Миш, вот видишь, как они заработали, заделали эту штуку, да? Получается, они не умели вот так вот же делать, правильно? А вы умеете? Вообще Мейм, это, вообще, да, ну, это, я так понял, хозяин или кто-то, потому ну, что да. профессионал бы так не оставили. Но, ну да. Знаешь, они бы взяли, есть краска такая же и, и все делается. И тоже. Делается вот этот эффект шубы или да, как да, это да, называется? Да, да. Да? Тут смотри, начнем давай с улицы. Первое тоже, <ква> надо заделать вот эти штуки, ну чтобы... Оно... Тут угу. они должны поставить такие две табуреточки, столики, пить вино. О, классно. Тут смотри, смотри, у нас там... Смотри, в углу у нас там э, влажность. Я думаю, что-то там произошло. Мы смотрели. мы смотрели, ты да, помнишь, вспомнил да, сейчас? Да, да, да, Заделайте там дырку, ну угу. что сможете. Тут надо ламинат, ну ты сейчас померяешь, что же мне угу. скажешь. Давай, померяем. Так, есть 390. Смотри, она не квадратная, не прямоугольная комната. Видишь там? Там угол не прямой. Ну, мы меряем середину, оно выйдет. А, давай. На 2.80. А вот эту надо поменять, ну, как вы что... Ну она по фуншую. По да? А-а-а! Она же розовенькая. Ну да. Может, когда-то будут снимать у нас кино, про... как Чернобыль. Вот снимали, сейчас декорации делали с 80 х Нормально. Ну Но вы помоете тут, Конечно, оно поднимется чуть-чуть, ребята там сделают, будет красиво. Ребята да. покрасят, а потом помо... поднимут ее и им да. Все. Да. супер. Тут что, Миш, все? Все, здесь только ламинат и принтуса. Тут только покрасить, я так понимаю, правильно? Да, да, да, да, здесь хорошая комната. Больше ничего делать не будем. А, вот эти, смотри, вот эти штуки, тут э, вешалки эти, в этой и в другой Снимаем. комнате. Снимаем, их выбрасываем, потому что заделать и все. Слушай, такие табуретки королевские, ну это, это классно, классно, Нет, что они оставили хорошие. мебель. они добротные mm -hmm. я не вижу смысла их убирать. Они натуральное дерево, хорошее, они сделаны хорошо. Сейчас, да, и не купишь, что не купишь. да. А для чего ну, это? Без что без это? Без что без... это такое? А, вот. а это вот вешалочки сюда вешали, вешалки, водовешали. то, что я говорила, и вешалось белье на, на плечики. А, на -а -а. Плечики. Понял. Нет, это очень это удобная штука. Понял. Это они тремпель, правильно это называется? Mm -hmm. Вот тремпель вешают, да? или Хороший по разному вопрос. По, в каждом э, селе по-разному называют я понял вот это вот это все нормально или нет ты знаешь то оно так стоит во всех так Не и может. должно быть да? Ну, да да это должно быть да да это okay. класс, класс, класс. это uh, можно uh, покрасить тоже красить. ну да. да просто по да, обновить его да. у нас же это э, мы же повесим эти обогреватели нам надо чтобы электрик сказал что тут все окей okay, да а потом Марина с ними, тут, тут э, потенция это, да? Да, здесь минимально 3.45, ее нужно повысить Ну это вы сделаете с ребятами, просто чтоб ты знал, что когда вы будете здесь работать и включите обогреватели, mm -hmm. то ну, оно выбьет скорее всего Знаешь, что мы сделаем? Что? Я приглашу сюда электрика, Да. когда я с ним просто буду не на этой неделе по любому встречаться и, ну, Пусть я... он подумает, да? Да, да Ну то есть вы то... ты тоже посмотри сам определи, понятно, что вы с электриком лучше определите, о чем я буду говорить, повешите вот сюда его. Вы скажете, ну просто ты представь для себя, вот как бы ты хотел это видеть у себя в доме. Миш, тут смотри. Тут план банан такой, что, может быть, мы вообще вот эту всю штуку выбросим. Вот я Это было самое лучшее. Я думаю, уберем, да. Если надо, но ты просто подумаешь. Не, мне оно не надо. Для меня это тоже давит. Я бы... Я просто думаю, что тут было бы э, эффективно поставить вот маленький столик, чтобы ребята могли просто чай попить, знаешь, такое. Да, да. Потому что ну, для нашего человека это некомфортно, когда каждый раз бутерброд съесть, надо нести конечно, в зал. Конечно, Миш, попробуем? Без проблем. Я попробую аккуратно снять. Я думаю, что снимем. Вот это... ту, получается, маленькую тумбочку да. мы как бы выбросим, да. холодильник угу, туда. Вот эту, вот эту штуку мы снимаем, эту тумбочку сюда. Тут купим стол и три табуреточки, и людям будет идеально, да, правильно? Да. Не жизнь, а сказка. В течение месяца Михаил и его команда работали в квартире. За это время другие ребята изготовили окна. Кстати, окна ПВХ тоже можно заказать у меня на сайте visportugal.com, просто гуглите окна ПВХ visportugal. После ремонта квартира стала выглядеть комфортной, чувствовалось, что в ней никто не живет, но я уверен, что после того, как в нее заехала семья из трех человек, буквально через неделю она стала по-домашнему уютной. Вот такую квартиру в конце 2021 года в Португалии я купил за 105 тысяч и теперь сдаю ее за 600 евро в месяц. Если бы Путин не начал войну против Украины, каждый из вас смог бы приехать в Португалию, арендовать или купить себе такую квартиру на берегу океана. Но теперь это многим стало недоступным. В видео многое не расскажешь, поэтому читайте статьи из категории «Недвижимость в Португалии» у меня на сайте веспотшигал.ком. Обращайтесь к нашим риэлторам и инвестируйте.